С незнакомцами темными. Ну же, давай, вот беда, Надо мною земное исчадье, Все сильнее ваша дрожь. Пусть сожжен этот край, Ничего, здесь всегда, Здесь я весь.